Всем привет, меня зовут Таня, и сегодня мы с вами разберемся с фильмом «Мир Юрского периода 2». «Мир Юрского периода» – это пятый фильм серии «Парк Юрского периода», в котором продолжаются приключения динозавриков в мире несмышленных людей. Фильм продолжает историю ленты 2015 года. По сюжету прошло 4 года с момента почти разрушения легендарного острова Исла-Нублар. Динозаврики свободно перемещаются по парку, но спокойно им мешают жить несмышленые люди и действующий вулкан, который вот-вот дорванет. Клэр – рыжая ТП, которая в 2015 году бегала с орущим лицом. Нет, это не про себя. Бывший менеджер парка развлечений, организатор компании по спасению части динозавров. Она находит инвесторов и привлекает к мероприятию отошедшего отдел дрессировщика динозавров Оуэна. Крис Прэнт, который из фильма в фильм не меняет ампуа шубничка в любую минуту. Операция по спасению динозавров проходит как всегда. Плохо. Я бы сказала по-другому. Я подержу. И дальше вся шайка спасителей попадает туда, куда им не следовало попадать. Снимал сие творение режиссер Хуан Антонио Байона. Самые известные его работы – это фильм «Голос монстра», который я очень люблю, и сериал «Страшные сказки». Главные роли исполнили Брайс Даллас Ховард, ака «В черном зеркале я играла лучше» и Крис Прэтт, ака «Стражи галактики не отпускают». Ненавижу сиквелы! Зачем снимать продолжение фильма? Для хорошей истории? Ладно, хорошо. А если сиквел получился не очень? Для кассы. Другого объяснения у меня нет. Когда-то, в 1993 году, Стивен Спилберг поразил зрителей фильмом, в котором динозаврики были одновременно на экране с людьми. В первом фильме на то время, я уверена, это было все так волшебно и поразительно. Понятно, что сейчас фильмы такого рода для нас – обыденность, но можно же историю продолжать нормально. Фильм слишком пафосный. Люди действуют так тупо, что на их фоне динозавры выглядят высокоразвитой расой. Подходят с автоматами близко к динозаврам, выпускают их направо и налево. Как только люди появляются где-то, сразу начинает происходить апокалипсис. Тут они готовы нахер убить динозавров, а пятью минутами позже они уже переживают и хотят их спасти. Мне кажется, что Блу, Blue... динозаврик которого воспитывал Крис Фред. Прописано больше, чем персонаж самого Криса Прета. Я даже не помню, как его персонажа зовут. Настолько персонажам пофиг на остальных людей, что они готовы похерить весь мир. А еще меня уже задолбали стереотипные феминисточки в каждом фильме в кинотеатрах. Просто максимально бесячие персонажи, которые то и дело типа с супер острым языком. И вообще я женщина, закрой рот. Ааа. -а -а -а -а -а. Один и тот же формат персонажа в каждом фильме. Две вещи, которые доставили во время просмотра «Мир юрского периода 2» это прекрасно отрисованные динозаврики и место, на котором я сидела в кино. Все! Это просто фильм-аттракцион с динозавриками. Режиссер, но с голосом монстра все же было отлично. Ну что ж ты так с «Мир юрского периода 2»-то ложенул, а? Мое мнение вы знаете, а чтобы у вас было свое, сходите на фильм. Спасибо большое, что смотрите меня. Ставьте лайк, подписывайтесь и обязательно расскажите друзьям.